Привет всем с вами Юрий, канал Как заработать в интернете. Сегодня хотелось бы вам показать пятерочку приложения для заработка денег без вложений. Все ссылки в описании. Так что, ребят, как всегда, начинаем с самого последнего пятого места. Погнали! По его Intel открывает наш топ-заработок. Здесь, конечно же, на скачивании приложений. При этом в некоторых заданиях есть условия типа оставить отзыв в среднем за одно скачанное приложение платят 20-30 монет. А кстати, курс действительно идет в монетах. 10 монет равняется 1 рублю. Также тут имеется Своя партнерская программа, пригласив друга, он будет вводить ваш код и получает 50 монеток на свой счет. Когда он ввел код и выполнил задание, система дает 10% процентов от заработка вашего друга вам. Также имеется здесь своя лотерейка, которая называется очень просто «Колесо фортуны». Все вкладывают свои копейки в общий банк, а выигрывает всего три человека. Рандомным образом вывести свои монеты в рублях можно на Kiwi WebMoney, на телефон, а минималка на вывод 150 монет. На четвертом месте приложение Глобус. в общем сначала вам нужно зарегистрироваться на их официальном сайте, затем ввести данные в приложение, которым вы зарегистрировались ранее и дальше разрешить доступ к данным и геолокации. Теперь сверху в строке, где обычно висят уведомления, прикрепиться, так сказать виджет от этого приложения и будет написано есть новая реклама, вы на нее нажимаете, если появится какая-нибудь картинка или что-нибудь другое, просто нажимаете крестик, вот за такие действительно простые действия вам. платят вам деньги минималка на выплату 1 бакса, вывести средства можно на такие платежные системы, как вебмани, телефон, банковскую карту или PayPal. Серединку, то есть третье место забрала приложение AdCoree Service активной рекламы, то есть сервисный букс, он работает активно уже около двух лет, а само их приложение работает почти около полугода, функционал этого проекта просто шикарен и в нем очень удобно работать, заработок тут ничем не поменялся, тот же самое, что на сайте серфинг, чтение писем, просмотр видео, выполнение заданий, различные задания в социальных сетях, для того чтобы вывести деньги, первым делом придется ввести свои реквизиты в настройках там вы сможете указать киви яндекс деньги на вебмане ну и соответственно туда же все и вывести второе место занимает приложение платные опросы вы будете зарабатывать не напрямую на опросах а вам нужно будет переходить на сами сайты и опросники ведь это приложение просто предоставляет сайты по опросам для заработка и составляет их так сказать рейтинги плюсы и минусы а сами зарабатывают на их партнерской программе то есть получают вас маленький процент тем временем вы из этого ни копейки не теряете ну и первое место занимает приложение golden x это самая настоящая игра с выводом реальных денег, которая доступна уже и на мобильных устройствах. Как только вы зайдете в приложение, у вас на счету будет 1000 монет, их вы сможете потратить на приобретение самой дешевой курочки, которая, как ни странно, будет приносить вам яйца. Далее эти яйца вы будете обменивать на монеты, эти же монеты можно будет вывести, помимо курочки яйца можно зарабатывать путем просмотра рекламы, как бы это странно ни звучало. Вывести деньги можно на Kiwi, Яндекс Деньги и даже Perfect Money. К сожалению, ролик подошел к концу, все ссылки на все приложения есть в описании, вы теперь можете перейти и установить их, ведь это все бесплатно и начать зарабатывать без вложений. Также, ребят, обязательно поставьте лайк под ролик, подпишитесь на канал и не забудьте кликнуть, как всегда, на колокольчик. Всем удачи, пока.